Напоминаю, рубрика закулисье. Мы сначала замерили нашу модель Таню параметры тела. Теперь мы спустились вниз в нашу раздевалку и взвешиваем, сколько же все-таки весит имеет веса наша модель. Вот сейчас посмотрим, сколько это у нее. Таня, вставай. семьдесят два семьдесят два килограмма девятьсот грамм семьдесят три семьдесят три можно сказать без ста грамм весит весит наша модель танечка танек а сколько какой сегодня день двадцать пятое октября двадцать пятого октября две тысячи девятнадцатого года да? Скажи, сколько ты, у тебя желание какое, сколько убрать веса? Сколько ты хочешь за месяц, чтобы вес ушло? И того, чтобы у меня было 65 килограмм. 65 килограмм. А размера сколько ты хочешь убрать? Ты сейчас какой размер носишь? 48, 50, 50, 50. 50. Не 48, верх. А, а сколько хочешь? Ну, у нас 48, 46-48. Фиксируем это желание. Ну ладно, давай, модель наша. Пока-пока. До следующей пятницы.